Всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Сегодня мы работаем значит, на одном из салонов красоты города Тюмени. Сегодняшнее видео будет про натяжные потолки. То есть, вкратце, чтобы вы понимали конкретно о чем. Смотрите, у нас на потолке идут различные коммуникации. Вот. Потолки у нас будут в одном помещении, светопроницаемые. То есть, под ними будет стоять светодиодная лента, при включении которой все вот эти коммуникации будет видно. Вот. Сейчас покажу, как мы из этой ситуации вышли и что мы с этим, собственно, будем делать. Погнали! На потолке у нас в этой комнате вот такие коммуникации, то есть разводка электропроводки. Вентиляционная, в шахте идет пластиковая. Вот. Если мы сюда поставим стадиодную ленту, то у нас все это засветится и будет трешняк. Будем первый натягивать базовый потолок, получается матовый, после которого будем еще раз багетиться, ставить стадиодную ленту и натягивать уже светопрозрачный. Сейчас я покажу вам, как мы забагетили весь потолок. Вот, на багет, получается, мы клеим светодиодную ленту. Значит, вот эти хвосты, мы их будем убирать, и всю ленту, получается, делать здесь отпайку, и всю ленту будем пропаивать. То есть у нас будет лента, пропаянная в круг. Для чего мы это будем делать? Если запустить блок только с одной стороны, то к концу ленты через 5-10 через метров придет угасающий получается свет. Если мы все это закольцуем дело, то у нас полностью освещение будет равномерное. Смотрите, мы сделали 15 метров ленты вот, по контуру багета. И вот как вы можете видеть, в этот угол получается лента пришла с угасанием. Сейчас вам это снизу покажу. Снизу это более четко видно. Вот, то есть у нас здесь соединение, вот в этом углу у нас соединение, получается идет. Вот. С этой стороны лента более тусклая, с этой стороны лента более яркая. Сейчас вам покажу, что необходимо сделать, чтобы она была полностью одного свечения. Значит, смотрите, что необходимо сделать. У нас получается, отсюда заходит питание на светодиодную ленту, уходит в тот край и приходит сюда ленты 15 метров. Чтобы у нас она равномерно горела, нам надо этот конец ленты закольцевать с этим. Смотрите, разница сейчас будет сразу видна. Вот, то есть... Сейчас я Видно, нет? Вот, то есть сейчас мы это все спаяем, чтобы у нас не моргало. И лента у нас тем самым будет светиться полностью по всему потолку равномерно. То есть обязательно закольцовывайте светодиодную ленту. Мы затянули наш натяжной потолок. Значит, у нас получился такой сэндвич. Сверху под бетонным базовый белый матовый потолок, после него светодиодная лента и светопрозрачное полотно с фотопечатью. Значит в этом случае какие плюсы есть? У вас никогда с бетонного основания потолка не будет сыпаться на светопрозрачное полотно никакой мусор. В противном случае, если бы базовый потолок не делать, то это вам гарантировано. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, я на них всегда отвечаю. Ставьте палец вверх. Спасибо, что с нами. Пока.